Ну и сегодня мы продолжаем тему денег. Как воспитать в детях навык управлять деньгами? Понятно, что в разном возрасте, если вы начинаете, там есть определенные нюансы. Ну, допустим, у вас ребенок в средних классах учится, там, пятый, седьмой класс. Вы же все равно даете какие-то деньги на карманные расходы. Если не даете, то это ужасно. Научитесь понимать, что ребенок должен привыкнуть, что есть определенные достаток, которые ему приходит и он на него может рассчитывать. Очень важно, что он привык рассчитывать на приход денег. Сначала вы ему даете на один день. Ну, тут каждый день вы даете по, день, по дням. На день. Потом вы даете ему на неделю. Ребенок что делает? Правильно. Прожигает их намного раньше. Вы ему говорите, ну, дружище. Учись и опять вы выводите на день. Выводите, он получается опять жить по дням, вы даете на неделю и с небольшим излишком. Чтобы он видел излишек. Он опять его прожгет. Раньше, чем за неделю ему не хватит. Ну, а понадеясь на излишек. Говорит, ну, тогда опять на день. Но уже без излишка. То есть у вас получается, если он на день получает каждый день на неделю, на ну, каждый день, то сумма получается меньше. Если он хочет побольше, надо учиться, что распределять деньги, и тогда у тебя будет оставаться тот остаток, который он будет давать излишек на неделю. Вы приучаете его к то есть распределению денег. И второе, видеть излишки, которые он может расходовать по своему усмотрению, а не только на, на свое житье, бытие. Жвачки, мороженое, как говорится. Также потом с недели выходите на месяц, опять увеличивая излишек. Тем самым он понимает, что если он получает деньги каждый день, то и закрывает только необходимые потребности, а если он умеет распределять, то у него остается остаток уже больше. Это первый этап, если у вас получился отлично. Дальше пока не, не ходите. Как он этот, этим излишком пользуется, пока ни, ничего не делает. Как только вы увидите, что он научился распределять месячный расход, ну, свой доход, как говорится, да, и регулирует свой расход, вы... и он просит вас что-то купить. До этого переговоры это бесполезно. А вот когда это получилось, и он говорит, хочу что-то купить. Ну, там, машинку, вертолет, куколку, да? Ну, или там смартфон сейчас, да? Ну, не важно, он что-то хочет купить, камеру для съемки. Вы говорите, отлично. А сколько ты вложишь в эту покупку? Ребенок сразу же как будто, а как в смысле я-то? Я, я же не владею. Ну как, у тебя же есть излишек? Поучаствуй. Ну это уже копейки, ну, без проблем. Какую часть ты готов из своих, своих излишков вложить в кубышку? Ну в копилку, в копилку, да? И поучаствовать, копить, и мы купим. И пока он не накупит оговоренную сумму, это может быть всего лишь... 10 процентов. Ну, смотря, зависимость какая, какая вещь, это может быть 50 процентов, а может быть вообще 2 процента. Но он вынужден накопить какую-то сумму, ей поучаствовать в этой покупке. Вот это умение откладывать на определенные цели. То есть целевое бюджетирование называется. Если вы предприниматель, то этого по большому счету ничем не отличается, может при Примените эту технологию бюджетирования своей организации. Все абсолютно то же самое. Ну, есть, конечно, бухгалтерская отчетность, но если вы понимаете, что такое бюджетирование, это вот про это. Уметь распределять деньги и целевое использование. Хорошо ребенок учится накапливать какую-то часть суммы на покупку своей, своих желаний реализации. Да? Наступает следующий момент – вы купили одну игрушку по, этой, по этому способу. Он говорит, а я хочу вот еще, и, и, еще одну игрушку. Помимо машинки катер, а помимо куколки еще хочу колясочку. Хочу еще домик. Вы говорите, отлично. Опять же по этой же схеме одну кубышку заводим и вторую кубышку заводим. Еще одну копилочку. Это на машинку, это на вертолетик, это на планшетик. Улавливайте, что в этом моменте ребенок сталкивается с выбором. У него есть какое-то количество денег, и ему эти деньги нужно либо на машинку положить, либо на вертолетик. Многие могут возразить, ну как, богаты так себя не ведут, они не выбирают или-или. Я машинку, вертолетик, и куколку, и колясочку, и домик для куколок. Все хочу сразу. Отлично. Это, конечно, правильная идея. Но есть одна проблема. Эта жизнь ограничена часами, годами, минутами, секундами. Ваша жизнь, она конечна. И все, что вы хотите, вы в этой жизни не попробуете. Не получится все реализовать. А взросление это понимание, что жизнь а конечна и всего в ней не успеешь. Значит, от таких то желаний вы вынуждены отказаться не потому, что у вас нет средств на это, а потому что у вас времени на этого не хватит, и придется выбирать. И это очень сложный выбор. И если ребенок это в детстве научится, ставить определенные приоритеты, где я хочу, а это где я ну, хочу, но это я откладу, на потом или в принципе от этого откажусь, это очень важный момент понимания своих ощущений, своих желаний, своих настроек, своих мотивов. И вот когда он уже научился вот так делать, можно считать, что это финальная точка обучения вашего ребенка пользоваться деньгами. Как в принципе и бизнесмена бюджетировать. Ну, Но есть еще одна полезная история. Так вы приучаете ребенка, ну и себя, расходовать только те деньги, которые вы якобы заработали. Ну и как якобы, трудом, усилием силы воли а где доход который может к вам прийти так сказать легкие деньги просто нет то есть вы иногда не так часто но все-таки даете ребенку и надо 100 рублей а иногда и 5000 но это должны быть либо крупная сумма либо это мелкая сумма но даете его не на новый год не на день рождения не под великий праздник, а просто так. И тогда ребенок понимает, ну, как и вы, в принципе, что иногда деньги просто приходят. Ну, кто-то дарит. Какая-то э, удачная сделка подворачивается, и вы не проходите мимо этого, а пользуетесь этим. <свы> Я был сильно удивлен, когда сам со, со своими участниками тренинга делал некий фокус, выводил людей из тренингового пространства в коридор, потом на лестничный марш. Перед входом в зал, где мы ну, где проходил тренинг, я ложил 5000 и стоял рядом с дверью. Человек выходил из лестничной клетки, проходил немного по, по коридору. говорю, что можно заходить? Я говорю, да, заходите. Ну понятно, что немного отвлекал внимание его на себя, но из более чем 20 человек. Пятерку нашли, только два. человека говорит, о, пять тысяч, можешь взять? Я говорю, конечно, возьми. Все остальные прошли мимо. А дальше внутри сидел другой человек, мой помощник, и спрашивал, пять тысяч не забрал. Какие пять тысяч? Ну иди, посмотрите, там есть. Он выходил, говорит, я говорю, да, вот лежит. Ты только что положил. Я говорю, да, конечно, только что положил. Понимаете, что человек даже э, отрицает, он рационализирует, этого не может быть. Вы меня обманываете. Ну, по факту, человек не готов к легким деньгам. Он их даже не видит. Поэтому учите это с малолетства своих детей. Иногда давайте им так называемые вертолетные деньги. Что еще полезно для владения деньгами? Когда к вам приходит сумма, ну, пускай это будет тысяча. Вы 5% кладете в кубушку называемый праздник. И вторая кубушка финансовое, финансовое благополучие. Сумма должна быть абсолютно одинаковая. Сюда 5%, сюда 5%. Если сюда 10%, значит и сюда 10%. Финансовое благополучие, вы кладете эти деньги под проценты. Можете купить акции, облигации. Не важно, вы это вкла во что-то вкладываете. А вот э, кубушка, другая, называемая праздник, вы расходуете не реже, чем раз в месяц. Может раз в неделю. И эти деньги вы можете потратить на фейерверк, но не можете потратить на хлеб. Это деньги вашего внутреннего ребенка. И он радуется, что он их получил. Он их тратит на все, что он, он хочет. А внутреннего взрослого он говорит, до свидания, меня не волнует, не твоя квартплата. Не твой хлеб, ничего мне не интересует, я потом куплю себе мороженое, могу купить фейерверк, ну, 20 форточку, смотри, какой богатый, и позволить себе распоряжаться им реально по-детски. Потому что энергию на зарабатывание денег вы берете у ребенка. Если он хочет больше шиковать, он увеличит входную сумму. Это будет уже не тысяча, а пять тысяч, 10 тысяч, миллион. Вот, пожалуйста. А уже на оставшиеся, ну если тут 5%, тут 90% осталось, вы уже живете, закрывая все свои же ну, текущие потребности. И тем самым ваш внутренний мир принимает, что вот есть деньги, на которые всегда радуются, это ощущение радости от финансового потока, ощущение безопасности, потому что вы вкладываете в свою финансовую безопасность. И вот это вот наслаждение внутренней покоя и радость дают вам легкость в принятии решения с деньгами. Вы их начинаете. Ну, многие деньги, люди боятся тратить деньги. Это же. А, вдруг не хватит. И вот тут ощущение расставания с деньгами приводит к тому, что они вообще перестают зарабатывать деньги. А то уже их придется потом отдать. Они теряют контакт, как в другом видео говорил, со своими желаниями и фокусируются на том переживании, что они беднеют, когда расстаются с деньгами. Благодарю свои счета с любовью и благодарностью. И оплачиваю их с радостью. Вот к этому ощущению нужно вам прийти. Ну и еще одна полезная штука в управлении внутренних финансов или финансов семьи. Это подушка безопасности. Когда вы накапливаете сумму, она должна быть легко оттуда доставаться. Это, допустим, выложите в банк. Ну, может быть, не под большие проценты, но вы их можете легко превратить в деньги. Очень легко. И эта сумма должна равняться полугодовому вашему обороту семьи. То есть вы можете полгода прожить без доходов. Это позволяет вам легко уйти с одной работы, устроиться на другую. Позволяет, допустим, один бизнес закрыл, другой бизнес открыл. А, они, а не держаться зубами и всеми возможными средствами, привязывая, приковывая себя наручниками к той работе, которая вам уже не нравится и уже надоела. И не только не нравится, а надоело, уже вымотала все нервы. Если у вас нет способа принимать решения, но к некой безопасности, вы никогда туда не уйдете. Вы перестанете без себя ценить, как в прошлом видео я говорил, и контактировать своими возможностями. И что вы будете делать? Беднеть. Прекратите себя насиловать. Живите счастливо, с удовольствием и в финансовом благотворении.